Бандера, но ведь Бандера просидел почти всю войну в концлагере. В немецком... Его братьев там в убили, концлагере. в немецком концлагере, убили его братьев. Родных, вы понимаете? Николай Знов. Я все знаю. Мне 12 года, а вам вы девчонка рядом со мной. Я прошла и вижу. А я теперь знаю правду, которую я читаю. Теперь есть интернет, в котором можно почитать не только коммунистическую ложь, а можно почитать настоящую правду о войне, о том, что было. У меня мой родной дедушка в концлагере умер 9 мая 45 -го года. И я знаю, что такое фашисты. Сейчас они в России. Сейчас они дебош делают в Харькове, в Донецке. Эти ребята, которые вешают российские флаги, они с немецкими фашистскими крестами, статуировками, татуировками фашистскими. Бандюк много. Бандюк да, но лидер много. у них один, Путин. Много, много. А, кто, среди... а наместники Путина вот сейчас в этом офисе были. И были среди этих пока... много бандитов. Среди, да, да, да. Расскажите. Да, да. Я ничего вы не же, вы не это молодежь, вы не которая выросла уже в свободной Украине, и они уже не хотят больше идти в вида московской Вот и вся правда. А этим рази, которые вот повесили Никто там портреты этого? У меня муж украинец. Украинец. Украинец. Украинцы. Никто ничего не отнимает. Никто. Мы живем дружно, нам хорошо. Но тем не менее вы стоите и говорите, что если украинец и националист, значит это плохо и это враг. И вы что он пошел? прожили всю жизнь, вам никто не помогал, вы не выучили даже украинский язык на этой земле. Правильно? Украинский. Значит, вы не уважаете. Этих людей и эту землю, на которой прожили всю свою жизнь. Как я уважаю, у меня тут дети. У меня умерли папа, мама, сын, родные. Все на кладбище. У меня Украина моя родина. Я живу уже столько если, лет Если вы считаете Украину войны. своей родиной, то столько что -то не бросается лет. в глаза, что вы свою я родину любите. Я дала Украине столько здоровья, сколько вы не дали. Я всю жизнь проработала, на пользу Украине работала. Дай Бог, чтобы вы столько добра Украине сделали, сколько я. Дай Бог. Тем, что вы назвали этих ребят фашистами, фашистами и все аннулили. Я мальчик не слышу сынок. Я не слышу. Я просто смотрю и констатирую факты, сынок, сравниваю все. А факты каковы? Вот сейчас там будут портреты ну, о, зачем? человека, подождите, который и по вине... Громче которого... говори, она не слышит. По вине которого... Ты мне по уху говорит. Факты таковы. Сейчас там будут портреты и бюсты человека, и флаги э, группировки, за которые в течение 70 лет украинский народ э, гнули, гнули и истребляли. А вам это не нравится. И вы называете тех, кто это делает, фашистами. Ты подожди, это с крестом на самом деле? У тебя крест только тут или тут? Крест этот? Так. Вы не только знаете, Только тут, знать. а в голове нема. Крест? Вы, подождите, вы сейчас говорите о кресте и защищаете, вот вы пять минут защищали портреты человека, который расстреливал священников? Где? Ну вот, конечно, не лично, лично у него была кишка тонкая, расстреливали священников. Где священников расстреливал? Ленин расстреливал! А? Ленин. Ленин расстреливал! Ленин и большевики, это большевистская падаль расстреливала священников. Рассказывала о религиозном мракобесии. Ну? Но... Да? И его сейчас... Так что вот, он только священника взял? Не знаю. А не ну было. Вот вы мне объясните. Не, он и других как бы расстреливал, да? Царскую семью, детей там... Так он врет все. Кто? Так на самом деле не было. Мне сынок... Нет, царскую внучек, семью... Внучек, правнучек-то мне. Мне уже... Не внук, я вам... Двенадцатый год, сынок. 93 третий я... год, а... Да, я видела все это... И то, что я вот жалко, я не слышу, что они там говорят. Но умного ничего не говорят, это я знаю. Умного Ну, как вы можете знать, что они, что они не говорят ничего умного и считают. просмотров гарантированно. Ой, что, да нормально, просто... Мы просто там, в этом офисе. Вы... Поживешь еще, увидишь. Придет новая власть Украине, да. начнут уничтожать сейчас этих... Попомнишь меня, сынок, попомнишь... Бабушка. Это дороже получится. Это такая у людей, у людей, у них, ну что ли, я не знаю, как сказать, ненормальное мысление. Они приходят, они считают самыми умными тебя. А все остальные, вы, мол, дураки были. Вот подойдите к любому из этих подойдите. ребят и спросите, ты считаешь себя самым умным? А? Никто, гарантирую, никто в здравом уме из этих ребят не скажет, что он самый умный. Они просто скажут, что он борется за свою идею. За свою землю. За свою землю. Идеи. У каждого свои идеи. Иметь. Но есть идеи, которым, вот послушай, которым место женоля, на нашей земле, а есть чему? идеи, которым не место. К чему? Ну вот сейчас пришли, пришли ребята, вот такие как ты, вот они, здания гибнут, поджигают, уничтожают, рубят, где ломают все. А кто восстанавливать будет? Кто? А как? Такие, как ты, за счет твоей зарплаты, за ног? Мне, мне моих денег не жалко. Если бы вам, не жалко. Если вам жалко ваших шекелей, то извините. Вот. А мне больно, потому что люди не думают, что делают. Делают большие глупости другими способами. Конечно, бор... конечно большей глупостью... Не, вы, вы не признаете, что большей глупостью было бы терпеть все это? Терпеть бандита-насильника президента, терпеть о, коррупцию, терпеть... Я Милицию, которая тобой против я... коррупции, я согласна. А кто у нас сейчас в парламенте? 350 человек миллионеров не и миллиардеров, сынок. Ты только подумай, кто нами правит. В парламенте 350 миллионеров миллиардеров. Так разве <сас> они будут за себя, за меня, Прям за все него? Все поголовно 350 а за человек. Себя. Прям 350 человек миллиардеры, да? Вот это да. Вот. Да? Миллиардеры, миллиардеры. Не, ну там еще разберемся, это, Майдан 3.0 не шутка. за горами. Я уже, это наше правительство. То есть там нет людей, да, которые вот... Да. Там, доход у них можно? тысяча, там нет... нет они не, Тысяч, вот ну, в старое-то время никогда не было, чтобы богатые были, не было... Знаете теперь в чем разница? А, ладно, миллиардеры, начну. может, они и остались. Только теперь они будут бояться, что если они будут слишком зарываться, а теперь... начнется то же самое. Они боятся. В этом был смысл. Вот хотят выбрать президента. Кого? кого? Миллиардера. Хорошо, от кого вы хотите? Миллиардера. А ты думаешь, миллиардер будет Нет, свои э... деньги отдавать? Он будет их преувеличивать за счет чего Нет, хорошо. опять же эксплуатировать, опять воровать, брать, крать. Обманывать. Нет, вот вам 90 лет, вы, конечно же, выберете президента, который не будет врать и обманывать, и красть. Вот кого вы так считаете? Вот кто не будет красть? Кого выберете? Ой, сыночка, Просто у вас, ты у вас мне такой... ухо скажи. Хорошо. Вам 90 лет, вот вы да? прожили, не, я... и вы, несомненно, я не сомневаюсь, что вы выберете президента, который не будет врать и воровать, ну, вот, не будет вот, бандитов крышевать, ну, не будет. Вы такого президента не выберете, но кого вы выберете? Сейчас это надо подумать, сынок. Ну, думайте, очень думайте. Надо не выбирать президента умного, не коррупционера, не миллиардера. Не надо их... Это, не, это люди не наши, не наши. А защищать ну, что народ же. никто не будет. Ну, что а же. у нас к власти приходит тот, кто обманывает, кто убивает. Кто уничтожает Сталин, Забустили. вот они приходят в Каласию, а а почему? Деньги деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, они да. ну, подкупают, вот, подкупают. вот, вот, вот выбор в не скажи, Рик вывчил Немецкому. А пойди, тут, будь, а будь, тут пришла в банки, скажи, когда они не разговаривают Кому? Ну, что же деньги бывают? А не был, я Ты когда-нибудь думал, откуда эти деньги идут? Майдан, да. А то я не был на Майзане